На площадке Института международных отношений Казанского университета состоялась лекция профессора кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, члена Союза художников России Анны Шевцовой. Все подробности далее. «Жест в искусстве. Взгляд антрополога». Такова тема лекции, на которой собрались студенты-историки, антропологи, регионы, веды, востоковеды, тюркологи и другие. По словам лектора Анны Шевцовой, искусство касается каждого из нас. И очень важно понимать, как правильно использовать жесты в нем. Например, на фотографиях. Жесты не универсальны. И э, те жесты, которые в одной культуре могут э, восприниматься как одобрительные, которые свидетельствуют о высоком статусе человека, о его... У красоте, плодовитости, я не знаю, там, аристократическом происхождении в другой культуре могут быть поняты как оскорбительные. Также в рамках встречи студенты Казанского университета приняли участие в олимпиаде по этнографии. Лучшие студенты отправятся на награждение в Москву. Мы вообще активно сотрудничаем с коллегами из Московского университета. Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук, вот с Московским педауниверситетом и Санкт-Петербургским университетом, с Институтом социологии Российской Академии Наук. То есть приглашенные преподаватели для наших студентов это не редкость. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.